Всем привет друзья в последнее время ну буквально ежедневно поступает очень много звонков с вопросами когда мы начинаем принимать заказы на маток на 2020 год поэтому я решил сделать такое информационное видео для тех кто желает или пожелает приобрести у нас наших маток смотрите в связи с тем что еще люди, которые звонили еще с лета, в начале, осень, я всем говорил, что буду принимать заказы с ноября. Поэтому, чтобы быть честными, честным по отношению к тем людям, которые звонили, которые ждут этой даты, на данный момент мы заказы не принимаем. Все заказы на маток мы будем принимать с 1 ноября 2019 года. Поэтому, кому надо, обращайтесь с 1 числа. Что касается ценового э, цены. Цена на матки на 2020 год будет 250 гривен штука. Это будет цена, как и в этом году, цена одна на весь сезон, что в мае, что в августе, что в ноябре, октябре. Поэтому цена будет 250 гривен штука. Но в этом году мы решили делать чисто такую символическую небольшую предоплату. Почему? Потому что много людей заказывает, от, ну, можно так сказать, от фонаря, много действительно, кто заказывает, тот и забирает. А есть такие люди, которые заказывают там 30, 50, 100, даже маток заказывают. Никакой предоплаты я не беру. А сами понимаете, точок не резиновый, нуклеусный парк не резиновый. Поэтому человек, который заказал 100 маток, естественно... Люди, которые хотят заказать одну, 2, 5, 10, я им отказываю, потому что ну, нет возможности всех обеспечить Поэтому, когда приходит время отправлять человеку, а он говорит, мне уже и не надо, мне уже, я и в другом месте заказал или еще что-то И получается, как бы, и он, ну, извинился, одну маток не забрал, и я многим людям отказал Поэтому, в этом году мы решили сделать первый раз чисто символическую предоплату в размере 20 процентов это от стоимости 250 гривен, это всего 50 гривен это не так много, но как говорится, ничто не укрепляет доверие как предоплата поэтому будем делать предоплату также мы будем и на неплудке предоплату в принципе на все матки что касается материала, выводить материала очень много, это есть и Германия и Австрия есть и э, тройзики, какие хочешь, и 1075, институтские тройзики, там у меня цели есть. Э, пешицы, в, ворота ли нас, повторюсь, говорил или нет. В принципе, выводить мы будем в следующем году 100% тройзик 1075 в Германии. И планирую выводить от э, австрийской матки, от Геральда Штроймера. Поэтому это основные, то, что я наметил, будут ну, еще придет весна, будем смотреть. Есть толеранс, который я хочу поменять у себя, тротуар, поэтому буду тоже их выводить. В принципе, по линиям будет более известно по весне. Но трозик 1075 и австрийка я планирую на сегодняшний день делать 100%. Что касается Бакфаста. По Бакфасту у нас нуклеусного парка нет. Но небольшое количество нуклеусов я выделю на Бакфаст, поэтому Бакфаста будет очень мало плодных очень мало поэтому цена на плодный бакфаст будет 300 гривен штука 300 гривен штука, это плодный бакфаст будет выводиться в основном сахарика B18 да, и Томас Рупель B140 линия но так как мы у себя на тачке хотим поменять полностью на сахарику в основном упор будет на сахарику Неплотки будут стоить 125 гривен штука По бакпосту При заказе нужно Просто предоплату будет внести 50%, 20% И Оплата за матки будет после получения Или наложенным платежом Или на карту банка В принципе, как мы работали В этом году, никакой оплаты сразу не нужно Вот как бы такие, так, так, Такая информация Для вас для тех, кто хочет приобрести наших маток Что касается пакетов Пакеты мы всегда берем заказы по весне До весны мы заказов не берем Потому что нам нужно э, перезимовать Весной мне нужно, так как много желающих Видеть количество, качество И уже обещать тому 10, тому 2, тому 1, тому 50 э, Поэтому до весны мы не берем заказов но в этом году есть уже человек, который забирает предварительно договоренности Что он забирает 150 пакетов Поэтому пакетов будет очень небольшое количество Но все равно по весне, будем смотреть по весне Что-то это будет небольшими партиями, самовывоз В основном, я так понимаю, местные. По цене пакетов пока вообще ничего не ясно, ничего не скажу ну, а по маткам цена 250 гривен, 20% предоплата, то есть покарники это 50 гривен. И записываем все их в порядке очереди. Вот как бы так. Все, друзья. Э, за качество мы, как всегда, отвечаем своим именем. Стараемся, чтобы брака было как можно меньше. Если какие-то проблемы, мы их всегда решаем. Поэтому э, будем стараться держать марку, как говорится. Ну, вот. Такая информация для вас, друзья, для тех, кто хочет попользоваться нашими матками, попробовать. Все, с вами был вам Фабро, до 1 ноября, до новых встреч, пока!